Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Камила Хайрулина. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Российские ученые научили беспозвоночных червей питаться нефтью. В Казанском федеральном университете проходит второй модуль лекции Петра Щедровицкого. Казанский университет посетил посол Туниской республики Тарак Бен Салем. Ленар Латыпов, советник при ректорате по международной деятельности КФУ, провел экскурсию по историческому музею и совместно с проректором по научной деятельности Данисом Нургалиевым рассказал об университете. Также Тарак Бен Салем примет участие в Международном научно-образовательном форуме россия африка который также пройдет в Казанском университете.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 африканского континента. Мы надеемся, что данное мероприятие внесет существенный вклад в развитие российско-африканских отношений и в укрепление научного сотрудничества между учеными и специалистами в данных областях исследований. На форуме будет работать круглый стол на тему сотрудничества России со странами Африки. В Казанском университете проходит второй модуль лекции известного российского философа Петра Щедровицкого. О том, какие темы обсуждались в рамках его лекции, расскажем в нашем следующем сюжете. Какой запрос экономика формирует для университетов? Как связана промышленная революция и образование? На эти и многие другие вопросы ответил Петр Щедровицкий в рамках второго модуля лекций, посвященных теме на волнах промышленных революций. Нельзя читать историю и философии без истории промышленных революций. Нельзя понять, что происходило в мышлении, если вы не видите, что происходило в практике деятельности. И вроде это элементарный пункт, но только никто ему почему-то не следует. Взяли такой ретроспективный э, срез, а сейчас будем приближаться уже к современности. И, конечно, основная задача посмотреть, каким образом э, система образования отвечала на эти вызовы, которые ставила перед ним экономика. То есть система образования, она, фактически, она готовит людей к взрослой жизни. Она готовит их вот, к тому миру, той экономике, к той социальной сфере, в которой необходимо адаптироваться, найти свое место. Лекции проходят с 9 по 12 ноября на площадке Zoom и рассчитаны на то, чтобы заинтересовать университетское сообщество в вопросах процессов мирового и российского экономического развития. Также в рамках этой программы были созданы проектные группы. Работать в на инициирование каких-то новых проектов в сфере образования в университете. Там порядка 12 проектных групп сейчас таких работает, и они тоже участвуют в дискуссиях, в семинарских, в лекционных занятиях, но у них задачи более четко обозначены, тематические, у них есть свои дорожные карты проектные, и они их выполняют. Третий и четвертый модули лекции Петра Щедровицкого пройдут в 2021 году. Кристина Надыршина, Ленардо Универ Универньюз.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 Как изменится положение на дорогах, узнаем из нашего сюжета. 20 октября Tesla начала рассылать некоторым аккуратным водителям бета-версию универсального автопилота, который может ездить и по городским улицам. До конца года компания собирается выпустить стабильную версию, доступную всем водителям Tesla. И, исходя из общей концепции, безусловно, автопилот должен помогать... Упростить действия водителя. Другое дело, что если система пока сырая, если в системе есть определенные уязвимости и неадекватность срабатывания в определенных ситуациях, то это, наверное, будет водителя держать в некотором напряжении. Теперь автомобили умеют проезжать перекрестки автоматически, поворачивать направо и налево, пропускать пешеходов, объезжать припаркованные машины. Однако вопрос о правилах дорожного движения остается открытым. На кого ряжет ответственность, если система нарушит правила дорожного Движения. Современное законодательство никто не менял, и в лицом ответственным за совершение административных, ну, либо еще более э, усугубленных случаев, э, лежит исключительно на автовладельца. С технической стороны Тесла можно назвать первым серийным беспилотником, потому что машина может самостоятельно проехать из точки А в точку Б, управляя рулем, акселератором и тормозом. С юридической точки зрения водителю все еще нужно держать руки на руле и быть внимательным, так как ответственность лежит полностью на нем. Иван Булатов, Виолетта Басова, Универньюз. 3 ноября в Соединенных Штатах Америки прошли президентские выборы. Борьбу за победу вели республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. До последнего оба держали примерно равные позиции. Однако 7 ноября все же была объявлена победа Байдена. О том, как изменится взаимоотношения России и США при новом президенте, узнаем прямо сейчас. Как только стало известно о победе Байдена, в его адрес сразу же стали поступать поздравления от глав других государств. Его уже поздравили такие мировые лидеры, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и другие. Однако Кремль Российской Федерации пока что сохраняет молчание. Такая позиция выжидательная, она достаточно объективна. Почему? Потому что еще не сказал свое слово Конституционный суд. Соединенных Штатов, да, то есть пока э, не сказано последнее слово за институтами юридическими, ситуация может поменяться сам, самым радикальным, кардинальным способом. По словам экспертов, победа Байдена не изменит взаимоотношения России и США. На протяжении многих лет они остаются неизменными, независимо от того, кто приходит к власти, республиканец или демократ. То есть разницы не будет никакой, а стратегия поведения будет одна и та же. Что же касается Российской Федерации, то Российская Федерация изначально веет навсегда, в каком бы статусе она ни была, в статусе Союза Советских Социалистических Республик или Российской Федерации, она всегда оставалась для Соединенных Штатов и зоны геополитических интересов. Кроме того, на предвыборной платформе Джо Байдена не наблюдаются признаки радикальной смены политики в сторону России. Отношения России и США они будут ровными, такими же, как всегда. Плюс-минус какие-то, так скажем, чуть-чуть более напряженные зоны пересечения. Но этого спрогнозировать сейчас, наверное, никто не возьмется. Диана Шеленкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!